Здравствуйте, уважаемые! Вы на канале Джон Невский Панк Ченнел. Меня зовут Егор. И теперь я хочу очень сильно поговорить. Меня прям бомбит насчет темы футбола в Новой Ладоге. Ленинградская область. 125 километров от Санкт-Петербурга. Выделялись бабки. Выделялись. Чуть позже предоставим документы. Ни хрена не могу понять где. Почему в городе, где население 12 тысяч человек... Нет ни одного большого стандартного футбольного поля. Три синтетических и ни одного большого. Почему город представляет на районный чемпионат любительская команда, да, из, из, из людей, которые тоже проходили в свое время какую-то э, футбольную школу, там по каким-то признакам не зашли, да, но есть э, люди с определенными навыками среди, среди этой всей толпы, но почему вот эта команда не может тренироваться на большом поле? Есть команда, районный чемпионат, есть уровень выше, и можно играть на область, но нет своего поля. Город 12 тысяч. условное, условные, у Хухарева в той же самой Ленинградской области имеет свое поле. Почему? Деньги выделялись. Чуть позже обязательно предоставим документы. Есть есть доказательства того, что деньги выделялись, но они почему-то пошли на три маленьких поля. Три маленьких синтетических искусственных, на которых невозможно играть, а команда играет районный чемпионат Волховского района на большое поле. Думаете, это предъявок администрации? Да нихуяшечки подобного. Я думаю, что сама команда тоже ни хрена не шевелится по этому поводу. Вот вообще ничего не происходит. Можно действовать, нужно действовать, нужно действовать диким троллингом, какими угодно методами, нужно добиваться, чтобы что-то происходило. Можно посмотреть на их нынешнего капитана, который говорит мне, постой в воротах, я говорю, я приеду поснимать, и я вчера выпивал. Я, скорее всего, не, ну, нет, я не играл в больших воротах очень много времени, вот, вот так вот мы с ним переписывались. Он говорит, ну, а больше некого. Ну, как бы и, соответственно, товарищеский матч прошел тоже в говнину. Как прошел товарищеский матч, я тоже прикреплю видео, но чуть позже, через, выложу, через, наверное, 48 часов. Там надо помонтировать, потому что это там слишком много нецензурщины. но это такое вот отношение у людей. Они называют тренировки, они называют тренировочные... Встречи свои между собой да побегать блять собака блять сука бегает а вы блять ну ч мы будем в субботу бегать мы соберемся в четверг побегать после семьи у первой школы хуегать блять так вы блять бегать блять или тренировать навыки чтобы действовать как-то качественно в футболе блять если при таком отношении так идите вы нахуй идите вы нахуй соберите кружок беготни или делайте упражнения тренировочные, они у всех на виду. Один из э, людей, э, из э, членов команды Вега, Новая Ладога, Петр Сергеевич Гришин, э, тренирует детей, они делают какие-то упражнения. Почему этого не происходит, я не понимаю. Почему? Почему вот это происходит? Почему мы просто бегаем и что-то делаем? ну И почему берут блядь, пьяного ворота, вот я блядь, с бадунейки, с диками, я поставлю, а больше некого. Блять, может, если больше некого, так может и не стоит тогда организовывать этот матч. Ну, просто подумать так логически. Может, зачем оно это все? Блин, сейчас дальше пойдет дикая матерщина по поводу того, что да как. И я ставлю эти вопросы вам на усмотрение. Поэтому чуть позже приложу обязательно видео с этого тренировочного матча, где там была офигенская разминка. Я обязательно его приложу, но в течение 48 часов... Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо большое.